Привет! На связи как обычно Антон. Производство Лего зашло слишком далеко. Уже сейчас можно увидеть функциональные и реалистичные модели самолетов и вертолетов, оружий, различных бытовых вещей, кораблей, в общем на любой вкус и цвет. К слову говоря, в сегодняшней подборке я покажу тебе крутые и правдоподобные экземпляры машин из Лего, которые точно тебя удивят. Так что советую досмотреть этот ролик до конца, ведь у нас в конце видео еще конкурс на 500 рублей. А также не забудь поддержать канал своей подпиской и лайком с комментарием под роликом. Это потрясающий грузовик Mercedes Cetras 1833. Он оснащен полным приводом и редуктором, который используется для снижения скорости вращения колес. А наличие толстых выпуклых шин позволяет кататься на машинке даже по бездорожью. Модель управляется при помощи специального пульта, который также отвечает за некоторые возможности грузовика, например, за открытие тента, защищающего от солнца, а также выезд и подъем четырехколесника с заднего отсека. Но это далеко не весь перечень возможностей Cetras 1833. У него имеется кран с установленным дополнительным колесом который опускается вручную подсветка расположенная как в кабине водителя так и с внешней стороны отсек с аккумулятором выдвижная лестница и еще много всего а это настоящий монстр для скоростной езды по бездорожью независимо от различных препятствий камней подъема в гору или же любых других преград благодаря наличию шести колес с мягкой посадкой бу способен развить немалую скорость он довольно прыгучий и легкий, но в то же время надежный, так что кататься на нем в трудных условиях – одно удовольствие. Его вес составляет примерно 2 килограмма, а габариты 50 на 25 и 20 сантиметров. Машина имеет рисунок полосы тигра, а в качестве основных цветов для окраски используются фиолетовый и желтый. Смотрится все это очень насыщенно и интересно. На очереди старая добрая классика. Создатель этой модели так проникся историей советского грузовика БВСМ-80, что создал его уменьшенную копию на базе ГАЗ-53 и ДТ-75. Грузовик оснащен радиоуправлением и двумя видами привода. Его особенность заключается в том, что он может ездить как на колесах, так и на спускных гусеницах. Отличный вариант для того, чтобы испытать экземпляр в разной среде. Но сам же автор признается, что реализация идеи далась не так просто. Модель подобного грузовика должна иметь некий баланс, в противном случае будет реально что гусеницы послужат декоративным элементом, но ни в коем случае не рабочим вариантом. Как мы можем наблюдать, все прошло удачно. Вау, следующая тачка это Lamborghini Centenario, полноприводный суперкар, который был выпущен ограниченной серией в 40 экземпляров. Это очень красивая модель, которая окрашена сочетанием черного и красного цветов. Она также имеет синюю подсветку фары некоторых элементов, которая не слишком выделяется на общем фоне, но и при этом не блекнет, создавая некую атмосферу для игрушечного варианта. Тачка оборудована механизмом, отвечающим за открытие дверей вверх, рядом с вертикальными рамами, которые обеспечивают жесткость по центру, а также небольшим пространством для размещения дорожной сумки. По желанию можно открывать капот, снимать различные элементы, откидывать сиденья и так далее. Наверняка так сразу и не поймешь, что это за чудо. Для танка слишком уж быстро ездит, да и подозрительно прискакивает. Но это действительно беспилотный легкий танк, который носит название Rip Soul. По своей скорости он способен посоревноваться даже с гоночными моделями LEGO, но что сразу бросается в глаза, баланса ему явно не хватает. На поворотах заносит и легко переворачивает, а гусеничный ход, хоть и обеспечивает хорошую проходимость по препятствиям, но все равно что-то не то. В целом экземпляр довольно прикольный, да и выглядит необычно. Но вот доработать бы его чутка уверен, от следующей машины вы точно офигеете. Это МАЗ 7907. 24-колесный гигант, который появился в 80-х годах и был предназначен для транспортировки тяжелых грузов. Его габариты составляют 1476 на 248 и на 214 миллиметров, а вес примерно 5 килограммов. На каждую сторону, состоящую из 12 колес, приходится по одному двигателю, установленному в середине шасси. Четыре оси колес по центру статичны, а задние вместе с передними поворачиваются в противоположном друг другу Направлении. Кабина водителя в целом ничем не примечательна. Маловато места внутри, а также отсутствуют какие-либо декоративные элементы. Однако мне понравилось то, что с внешней стороны имеются огнетушитель, подвижные зеркала, а также подсветка. Как-то интереснее сразу становится. Ну и куда уж без него? Дамы и господа, встречайте! Mercedes-Benz G63 AMG. Он выполнен в черном цвете в сочетании с оранжевым салоном. Интересно и непринужденно. У гелика вручную открываются все двери, а также багажник и капот. Под капотом расположился двигатель V8. Конечно, это всего лишь игрушечная копия. Салон просторный, в нем сразу виднеется водительское место, которое оборудовано рулем и панелью. В заднем отсеке же что-либо сложить не выйдет, так как место занял аккумулятор. Имеется подсветка, но только на передней фары. Модель вышла достаточно простой, но и прикольной. Она повторила ключевые элементы машины и в целом может считаться удачным мини-экземпляром. Дальше у меня идет Лего-трактор. Он малогабаритный и в целом довольно простенький, оборудован двумя большими колесами сзади и маленькими спереди. Задние шины имеют выпуклости, благодаря которым машина справляется с ездой по препятствиям. У него открытое место водителя, обустроенное сиденьем, рулем и переключателем скоростей. В единственном отсеке спереди располагается аккумулятор и двигатель. Не знаю, как вам, но мне машинка понравилась. Изготовленный из LEGO Technics, этот игрушечный автомобиль имеет независимую переднюю подвеску, рулевое управление, полный обвес с открывающимися дверцами и работающий двигатель V8. Этот пневматический двигатель работает на сжатом воздухе и может развивать скорость до 1500 оборотов в минуту. Подобно обычному двигателю внутреннего сгорания, цилиндры соединены с коленчатым валом, который в свою очередь передает мощность на задние колеса. Машинка выглядит очень здорово и солидно, сразу чувствуются все те силы и время, что были в нее вложены. На очереди копия Toyota Land Cruiser 80, сделанная, как вы уже догадались, из лего. Весит она порядка полутора килограмм, имеет специальные двигатели для движения, двухскоростную коробку передач и даже блокировку переднего и заднего дифференциалов. Да-да, звучит это все сложно, но в совокупности эти элементы делают машину более функциональной и интересной. Также она оснащена LED подсветкой и хорошим мотором для рулевого управления. Мало того, что внешне она очень похожа на оригинальную машину, так еще и имеет столько всяких интересных внутренностей. Проделанная работа определенно заслуживает уважения. Классический Ford Eleanor GT500 1967 года был грозным зверем в свое время. Кроме того, этот автомобиль получил известность как Eleanor из оригинального фильма 1974 года «Угнать за 60 секунд». С таким большим наследием этого классического автомобиля, автор этой модели понимал, что эта сборка должна отражать ту хардкорную позицию и стиль, которые все полюбили – в попытке сохранить верность механике и дизайну он начал с классической задней подвески с ведущим мостом и внутренней подвески спереди с рулевым и торсионным брусом Акерман. Автомобиль также оснащен передними и задними фарами, моторизованным капотом и багажником, двумя моторами для привода, одним двигателем для рулевого управления, хромированным V8 с золотыми поршнями, рабочим вентилятором и даже задними дверьми с защелкой. Согласитесь, совсем неплохо для игрушечной модели из Лего, не правда ли? Создателю следующей игрушки наверняка нравится наблюдать за работой различной техники на улице. Ведь что-то побудило его придумать такого крутого сборщика мусора. Эта модель LEGO Technic имеет большие массивные шины, сверхпрочный брус с цепью и крюком, подвижные фонари и детальную кабину водителя с открывающимися дверьми. Функции с дистанционным управлением включают в себя передний и задний привод, рулевое управление, выдвижные опоры, а также рабочий кран и лебедку. Собиратель мусора отлично функционирует и быстро выполняет все поставленные ему задачи. Ну а эта модель была вдохновлена автомобилем ZIL Terminator из компьютерной игры Spin Tires. Он построен на расширенном шасси от модели Несмотря на свою большую длину, он по-прежнему хорошо работает и на бездорожье. Создатель также добавил трейлер, чтобы автомобиль мог перевозить дрова. Весит машинка 2,5 килограмма и порядка 75 сантиметров в длину. Модель выглядит очень солидно, в точности повторяя своего большого собрата. Итак, на очереди у меня не менее крутой трак, на который я случайно наткнулся в интернете. Машина порядка 37 сантиметров в высоту и 25 в ширину. Трак весит, вы только представьте, чуть меньше 6 килограмм. Сделан, само собой, по подобию оригинальной машины в масштабе 1 к 10. В сборке использовался именно красный цвет. Согласитесь, он отлично смотрится на этой машине, делая ее еще более заметной и привлекательной. У нее есть открывающиеся двери, присутствует амортизация даже на сиденьях, имеются педали, крутится руль... И можно включить фары. Также при помощи специального рычажка у нее откидывается передняя часть, и вы можете наблюдать за двигателем V8 в работе. Самое интересное, что это только малая часть всех фишек, что присутствует в этом крутейшем траке. Создатель определенно заслуживает респекта. А вот эта модель советского самосвала, повторяющая все его характерные черты. Машина имеет отдельный мотор для движения, для управления, а также мотор для четырехскоростного дистанционного управления коробкой передач. Самосвал управляется дистанционно, имеет переднюю и заднюю подвеску, четырехскоростную трансмиссию, виртуальную рулевую систему, а также открывающиеся двери. По габаритам он около 45 сантиметров в длину и 20 в ширину, а вес составляет 2 килограмма. Крутая машина, наделенная морем различных фишек, из-за которых она уверенно стоит на дороге и доставляет положительные эмоции при ее управлении. На очереди достаточно необычный гость, которого вы не могли раньше встретить в моих выпусках. Это Лего Трактор. Как заявляет создатель, на его сборку потребовалось 1156 деталек. Трактор вышел размером 35 на 15 на 15 сантиметров и весом около килограмма. Также в нем имеется коробка передач, рассчитанная на 4 моторизованные функции – драйв, подъемник, плуг и лопаточная машина. Все функции получились достаточно реалистичными, а мощный мотор делает любой процесс плавным и приятным для человеческих глаз. Следующую модель из Lego трудно назвать маленькой, ведь для ее сборки потребовалось более 2000 деталей. Это автовоз с удобной горкой для въезда машин. Весит он 2,3 килограмма, а его размер составляет 69 на 18 на 25 сантиметров. В нем установлен двигатель V8. Из основных функций сразу хочется отметить подъем дополнительной стойки, опрокидывающуюся кабину, заднюю рампу погрузки, а также наклон и опускание верхней палубы. Из ручных же функций невозможно не выделить удлинитель задней погрузочной рампы и открываемое двери ну а на этом ребят я вынужден закончить а также и не забыл про конкурс на 500 рублей условия все те же подписка на канал лайк и креативный комментарий под видео и все ты участвуешь но ну, а в прошлом конкурсе победил эрик брод друг я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз но ну, а вам ребят удачи и всем пока